И всем привет, с вами Паланта. Сегодня я хочу научиться быстро бегать. Тут сколько я уже шагов вот так пробежал. Эти штуки дают плюс шаги, когда я лежу. Может 150 сразу же шагов получу? Не, не дотянулся. Ладно, попробуем в второй раз. А может просто эти позабирать? Ну, давайте просто этих пособираем. Быстро я получу где-то тысячу, пять тысяч. И буду тут гонять. Как сказать? Гонять везде. Везде гонять. Так, как машина буду ездить. Так, уже мы вроде сделали где-то... 300 лет, 240, 50. Я, я не считаю. Потому что кто-то И у нас уже второй уровень. Вот тут второй уровень. Опыт. И скорость. У нас пока что 16. Так, так, так. Это что? Перерождение. Где там? Вот, это я уже тогда давно делал, когда я уже пытался все это сиделся и так далее. Опачи, опачи. А, вот опачи. Нету, и гонок тоже, ноль. Гонку я не хочу, давай не допрыгну. Куда пойти? Ну, давайте туда. Э, он запал Не могу. Давайте еще попробуем. Ой. Да! Плюс 200. Ой. Почти плюс 200. все туда. Э, он запал мо ⁇ Э. Он опять... А, он не запал пока что. Это самое главное. Опять запал. Твой запал. Почти. Угу. Так, давайте. Ой. Не получилось. Давай, да. Уже одну тысячу и 200 шагов мы сделали. Воу. О, 6 уровень. А, у меня пятый сейчас. А следующий уровень 6 Ну, смотрите, уже как я бегаю. Быстро. Это и то, только 10. А у кого? 607 тысяч. Это вообще он. Он быстро очень сильно. Так. Надо искать, где эти приманки или что. А, приманка для людей, конечно. Так. Опа, опа, опа. Так, я продолжаю. Просто... Мне постучались. Ну, папа постучался. Если по-другому... Как некоторые люди говорят, то что он батя. Как думаете, мне говорится батя или папа? Но я лучше буду говорить папа. А что, родителей надо уважать? О, 40 шагов. Не стоял так, сидел ничего Так, первое, второе, третье. Так, где там? Это типа приманки для людей. А, вот, для этого уровня. О, уже шестой уровень у меня. Так, надо забрать. Вот 20 шагов собрал. Ну, походу, сейчас запросто пройду. Потому что я уже не иногда вот так играл. Так давно. А-а-а! Типа, типа, аналогику. Сначала сюда, потом сюда. Потом куда? Ну, да, здесь сюда. Но я же не наступил. Или не, повали Или не повалил сюда? Ну, да. А-а-а! Оказалось, тяжелее, чем я думал. А может, сразу же сюда? не -а. Буду получать разные варианты. Опять. Туда? Не -а. Так, дальше сюда. Потом сюда. А если Саша туда? Да. Саша туда? Нет. Это значит капельку туда. А если ну, в ту сторону? А, в ту сторону я уже пытался сделать. Оп, той, фух оп-оп-оп дальше сюда потом дальше сюда так куда дальше туда я тоже не допрыгну а если вот так оп И тоже не допрыгну ладно о то что можно вот так сделать а не так ладно так так, так. потом дальше так потом Дальше так. она наступила, не успел прыгнуть. О, смотрите, как я уже делаю. Почти. Ладно, так. Оп-оп. Оп. Оп. Да. Потом лучше не рисковать. А вот так. Потом так. Так. Так. Смог, смог, смог. Оп, оп, оп. А дальше куда? А! На эту палку не добавил, что почему? Пускай я смогу. Лучше не, а, почти смог, но не могу. А, так, так, так. Потом дальше мо могу вот так. Потом.. Потом, так, сюда, потом, ай, -мо! моё плз, пус, пус, Пускай, пожалуйста, питомца. О, какой у меня там уровень? Седьмой? О, это уже хорошо. Хорошо. Так, вот так, вот так, вот так. Дальше вот так, фух, чуть не упал. Не успела сделать прыжок, как, как тогда. Так, сейчас могу до туда допрыгнуть. Да, так, вот так вот делаю. Потом так. Да! Могу! Так, дальше, сюда. Так. Что -то? Нет, нет. Фу. Дальше. Туда не смог. Не смог. Не могу. Вот так, вот так. Потом. Ой, я мог туда. Саша туда. Оп, оп. Оп. Оп, оп, оп. Дальше туда. Дальше туда. Так, дальше. Куда? Куда? Куда? М давайте сюда. Да, допрыгну, допрыгну. Дальше сюда. Сюда. А куда дальше? Да тут я вроде не допрыгну. Ну да. Я уже почти допрыгну. Ой. Жалко. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. А до туда, ой, до туда я смогу допрыгнуть. Оп, да, могу. Теперь под до по доскам я могу не прыгать, а я не могу именно перейти туда. Ну, только тут, когда вот так сидел вот так, оп, оп, оп. Оп. Оп. а я сюда прыгал а, ну да потом вот так так дальше куда давайте туда а да тут мы вообще не сможем прыгнуть тут логика логика логика логика так оп оп оп Ну лучше поаккуратнее так